Всем привет! С вами Вика. И за окном творится полнейший апокалипсис на дворе 23 марта, а зима почему-то не уходит и не уходит. А я сижу здесь и снимаю для вас видос, так что лайк за старание, а? И как вы догадались, сегодня будет очередное видео про крутые фильмы. И я знаю, что вы ждете эти видосы, и они вам заходят. Поэтому перед началом обязательно поставь палец вверх под этим видео. Не забудь подписаться на мой канал, если ты до сих пор этого еще не делал. Также делись в комментариях крутыми фильмами. Это правда очень важно. Как для меня, так и для остальных ребят. И давайте начинать. Причина всех катастроф на планете перенаселенность. Но сегодня мы с гордостью представляем вам решение этой серьезной проблемы. Вы готовы, доктор? Да, я готов. <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> угу> Планета перенаселена, и человечество находит решение этой проблемы в уменьшении человека в много раз... Таким способом можно уменьшить потребление и расходы. И Пол Сафранак, обычный гражданин, вместе со своей женой решают уменьшиться. Но так выходит, что к тому моменту, когда Пол уже уменьшился, жена понимает, что она не готова на это пойти, и он остается один. И вот то, как он остался жить один в уменьшенном городе, нам показывает фильм. На самом деле, и здесь показана очень интересная интерпретация нашего недалекого, а может быть и далекого будущего. И на самом деле фильм очень интересный и прикольный. Ты уже нашла работу. Нет. Но удочки закинула. Вы фанатка нашего шоу. Ну, у вас так да, много да, интересного. Мы знаем, а завтра мы покажем вам, что делать с пузырьками из-под шампуня, в которых этот шампунь еще остался. Согласна! Комедия «Доброе утро» рассказывает нам о старательной Бекке, которая работает продюсером, и ее увольняют с работы, личная жизнь идет под откос, и она устраивается на работу в утреннюю шоу-программу, которая совсем не популярная, и, скажем так, низший сорт, и она пытается вывести это телешоу на новый уровень и поднять его из низов. Фильм от автора сценария «Дьявол носит Прадо» и режиссера Ноттенхилла, э, тоже два прекраснейших фильма. Фильм простой, легкий, рассказывает нам о закулисных трясках в мире телевидения и смотрится достаточно легко и весело. И последующие четыре фильма являются друг другом типа, мы с вами об этом говорили в позапрошлой подборке фильмов, поэтому я надеюсь вы меня поняли. И все они такие, знаете, вкусные и очень-очень душевные. А первый фильм это «Моя пекарня в Бруклине». Двою родные сестры с детского сада поддерживают очень теплые дружеские взаимоотношения, которым грозит провал. Недавно умершая постарелая тетушка оставляет племянницам в наследство небольшую пекарню, находящуюся в Бруклине. Вступившие в наследство близкие родственницы становятся непредвиденно непримиримыми конкурентками, имеющими совершенно разные взгляды на развитие дальнейшего семейного бизнеса, которому грозит банкротство, ведь тетушка заложала большую сумму денег банку, фильм очень... Легкий, теплый, уютный. Это прекрасная комедия, которую я вам очень сильно рекомендую. Почему вы каждую неделю ко мне ходите? Босс сказала, что уволит меня, если я не пройду курс у психолога. Как вы думаете, почему она считает, что вам нужно лечение? Так, достаточно сырое. Вы что, спятили? Понятия не имею. Вкус жизни. Молодая женщина Кейт Армстронг работает шеф-поваром в одном из самых популярных ресторанов города. Она ответственная, энергичная и прямолинейная, особо закрытая для общения, ведь она живет своей работой, от которой просто без ума. Внезапная трагедия, произошедшая в семье Кейт, заставляет ее иначе взглянуть на жизнь окружающий ее мир, а также внести большие изменения в привычный уклад своего существования. После гибели родной сестры Кейт становится и племянницы Зои. Однако она совершенно не знает, как обращаться с ребенком, как утешить девочку или поддержать после такого горя. А еще и в ресторан пригласили работать еще одного известного повара, который ей совершенно не нравится. Фильм очень интересный, душевный, заставляет задуматься и я вам определенно его рекомендую. Шоколад. Просто... Восхитительный фильм, он получил 5 номинаций на премию Оскар, а также там в главной роли Джонни Депп. Во французской провинции есть маленький город, жители которого живут тихой, спокойной жизнью, следуя своим правилам. Так, каждый житель воскресенья обязан посетить церковь, а отсутствие расценивается как бестактность. Но однажды в городе поселились новые жители в виде молодой женщины по имени Виен и ее дочери Анук. Вскоре Виен открывает магазин, в котором продает очень вкусный шоколад. Она следует только своим убеждениям, несмотря на мэра, который запрещает ей продавать шоколад во время поста. Попробовав однажды, люди снова и снова возвращались в магазинчик за лакомством, ведь секрет был прост. Виен угадывала чужие желания, пока однажды появившийся в городе красавец мужчина Ру не угадал ее собственные. Фильм просто шикарный, я вам его безумно рекомендую, он очень вкусный, классный, ну и Джонни Деп, конечно. «Приготовлено с любовью. Кстати, фильм свежий 2018 года, и он нам рассказывает о трольдолюбивой оптимистки Келли, которая работает продюсером на популярном телевизионном канале. Она просто неугомон трудоголик, и у нее совершенно нет времени на личную жизнь. И в данный момент она работает над разработкой программы «Маленький гурман». И после тяжелой подготовки, прямо перед началом съемок, ведущая тяжело заболевает и не может больше вести эту передачу. В качестве временной замены она берет на работу молодого кулинара Харриса, который прославился своим несностным характером и вспыльчивостью. И он постоянно ведет себя с какой-то претензией критика и, в общем, всякими способами раздражает ее. Также он владеет своим рестораном. Фильм очень простой, интересный, веселый. И это отличное решение на один вечер. И, возможно, через какое-то время я его даже пересмотрю.